Всем доброго времени суток! Что если ты молодой успешный человек, которому нужно отдельное жилье, но долго копить на собственную жилплощадь неохота? Что же выбрать в таком случае, ипотеку или аренду? У меня на этот вопрос свой ответ и своя стратегия, о которой ты узнаешь, досмотрев ролик до конца. На эту тему есть множество роликов в ютубе и статей в интернете с подробными подсчетами сколько, чего и где. Я в качестве примера приведу ролик от MyGap, ссылка на него будет в описании. Для тех, кому лень переходить, кратко подытожу. С точки зрения денег, ипотека выгоднее в среднем по России. Ролик отлично расставляет все по местам. Единственное, что привело меня в недоумение, это то, что автор называет сторонников ипотеки работягами с ошейником, а сторонников аренды свободными и независимыми миллениалами. Кто ты? Городской и стабильный работяга или мобильный и высококвалифицированный миллениал с заработком по удаленке. Да что ты, черт побери, такое несешь? Камон! Трудяги, ипотечники и фрилансеры в аренде – это какой-то стереотип. Во-первых, для выплаты аренды также необходим стабильный доход, ведь без него тебя просто выгонят за неуплату. Во-вторых, для выплаты ипотеки не обязательно привязываться к месту работы на заводе или в офисе. Сейчас есть множество работ на удаленке, которые могут приносить стабильный доход, достаточный для того, чтобы закрыть ипотеку. Конечно, для одобрения кредита тебе необходима будет работа над дядю – со стажем более трех месяцев. Но это нужно только для одобрения. Если у тебя есть уверенность в том, что потом ты можешь найти работу на удаленке и гасить кредит, то почему нет? Материальная выгода – это, конечно, важный момент, но ведь дело не только в выгоде. С точки зрения личных целей, представления о комфорте и жизненных ценностей вообще, как аренда, так и ипотека несут свои плюсы и минусы. Сторонники аренды в качестве плюсов приводят мобильность и независимость, однако независимость здесь спорная, так как тебя в любой момент могут выгнать или заставить платить за то, что ты не должен платить.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 С другой стороны есть ипотека. Ипотека это хоть и небольшой, но задел на будущее. Ты не всегда будешь молодым и энергичным миллениалом, готовым мотаться по всей стране и менять жилье с работой. Годам к 30, скорее всего, ты уже обзаведешься семьей. И так или иначе, тебе захочется пустить корни. Жить с семьей на арендной квартире – это такое. Ты никогда не будешь уверен в том, что завтра будешь жить в том же месте, что и сегодня. А переезд с семьей или хотя бы с личным имуществом, которым ты, скорее всего, уже обзаведешься к возрасту старше 25, станет для тебя Тебя настоящей головной болью Лично мне, для того, чтобы перевести Все пожитки, мебель и технику С маленькой комнатки в 9 квадратов На маленьком Nissan March Который был у меня в ту пору Пришлось сделать 4-5 ходок но это не точно. Конечно, надо помнить, что у ипотеки есть свои нюансы. О том, что для ее выплаты нужен стабильный доход, и так понятно. Неважно, работаешь ли ты на удаленке на захватывающей творческой специальности, либо ходишь каждый день на завод выполнять рутинную работу, ты должен быть уверен в том, что не покинешь данное место работы в ближайшие 10-20 лет. То же касается семейной жизни. Если вы молодая пара, то подождите немного, прежде чем брать ипотеку. Проверьте свои отношения на прочность. А то бывают такие случаи, когда молодые пары берут ипотеку, не выждав и года семейной жизни. А потом начинаются разрывы, разводы, дележка и сплошной пиздец. Честно говоря, я даже не знаю, чем это можно прокомментировать лучше, чем вот таким вот жестом. Ни в коем случае не стоит брать ипотеку, если у тебя в кармане абсолютный ноль. Пусть даже и есть стабильная работа. Ипотека всегда лучше с первоначальным взносом. И чем он больше, тем меньше тебе придется переплачивать процентов. Это точно. Если первоначальный взнос 25-30% от стоимости жилья, это хорошо. Если 50%, то вообще идеально. А сейчас внимание. То, что я обещал в начале ролика. Лично моя стратегия того, как приобрести вожделенное жилье, если ты молодой и успешный, но при этом тебе неохота долгие годы откладывать деньги с зарплаты, чтобы потом купить жилплощадь на свои кровные. Да-да, не удивляйтесь. Конечно, не всем она подойдет и это лишь один вариант из множества возможных, поэтому я никому ничего не навязываю и просто предлагаю послушать. Первое время придется забыть про комфорт отдельного жилья и перекантоваться пару лет в съемной комнате не буду спорить что жизнь с соседями и комфорт вещи почти несовместимые с другой стороны это тоже опыт и если ты блядский социофоб которого сама мысль об общении с людьми бросает в страх то жизнь с соседями будет огромным шагом на пути твоей социализации за эти 2-3 года проживания на съемной комнате ты откладываешь деньги на первоначальный взнос. Притом, благодаря дешевой аренде, ты откладываешь больше, нежели у тебя выходило бы при аренде однокомнатной квартиры или даже студии. Итак, у тебя накапливается желаемое количество сотен тысяч деревянных, с которыми ты идешь оформлять ипотеку. Предполагается, что к этому времени у тебя уже есть стабильная официальная работа, на которой ты планируешь проработать еще лет 8-10. Покупать жилье выгоднее еще на этапе строительства, так как после сдачи дома цены на квартиры в нем взлетают до небес. Но при этом важно выбрать надежного застройщика, чтобы потом не остаться ни с чем. После оформления ипотеки на квартиру в новостройке придется потерпеть еще полгода-год на съемном жилье, пока строится твое. С того времени, как ты сделал первоначальный взнос, кстати, можно позволить себе снимать отдельную квартиру, ведь теперь нужно будет всего лишь вносить ежемесячные платежи, которые не такие уж и неподъемные. И помимо них при достойной зарплате можно позволить себе снимать квартиру. Проходит еще год-полтора, Твой дом построен, и, собственно, ты переезжаешь в квартирку, которая почти твоя. Почти, потому что она находится в залоге в банке. Теперь, если ты можешь позволить себе загасить ипотеку досрочно, то это круто. Как правило, так многие и стараются делать, чтобы не переплачивать, и довольно в быстрые сроки жилье полностью переходит им в собственность. Умеете, могете просто. Какой можно подвести итог? Снимать или брать кредит – это дело личного вкуса, потребностей и финансовых возможностей. Я же описал здесь свое личное мнение, опирающееся как на свой, так и на чужой опыт, а также на реалии современной России. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал и инстаграм, чтобы быть в теме. Не забывайте поставить лайк и тыкнуть колокольчик. Ну и до встречи в новых видосах.